Канадский юрист и любитель палеонтологии Стивен Санток, прогуливаясь по берегу Тихого океана, обнаружил необычную находку – зубную пластинку древней химеровской рыбы. Для того, чтобы определить свою находку, канадец обратился к эксперту Казанского университета. В итоге зубная пластина была описана как новый род и вид химер под названием «Канадодус Сантоки» в авторитетном международном журнале «Journal of Vertebrate Paleontology». Зубная пластина – это аналог зуба. Вот у акулы зубы, а у одной из их групп хрящевых рыб, именно химеровых рыб, у них немного зубов, а всего шесть зубных пластин. Да, установлен но не, не только вид, но и рот, новый род. По словам ученого, канадский палеонтолог долго искал эксперта в этой области. Однако после знакомства с научными трудами Евгения, канадец отправил большой массив данных в Россию, где эксперт КФУ начал тщательное исследование находки, ее сравнение с другими образцами. Я объяснил, как нужно снять, в каких позициях, какие промеры сделать. Они э, сфотографировали достаточно хорошо, получился очень хорошего качества фотоизображения. В общем, массивом где-то около 2 гигабайт фотографий. Ну и, соответственно, здесь я по фотографиям, по измерениям и сравнивая с теми материалами, которые я видел в разных странах до этого, провел анализ, установил диагноз, провел сравнение, ну и, соответственно, основную часть статьи написал. Как рассказал эксперт, обычно довольно трудно описать, как выглядела рыба по одному фрагменту скелета. Однако предполагается, что новый вид, канадоду сантоки, не сильно отличается от современных химеровских рыб. В данном случае она не сильно отличается от современных э рыб, от морских крыс семейства химерит. Вот. Поэтому, э, скорее всего, она ну, почти так же и выглядела. У них у современных э, небольшие отличия в окраске. Поэтому э, с большой долей вероятности можно сказать, что, ну, можно предположить, как она выглядела. Найденную часть рыбы канадец отдал на хранение в Королевский музей Британской Колумбии в городе Виктории. Теперь же ее ждут более подробные дальнейшие исследования. Однако, каждая такая находка – это шаг к пониманию, как же проходила эволюция на планете Земля. Лев Диденко, Ильнард Авлитьяров, Универ, Ньюс.